Нынешнее лето в Казани выдалось суровым и не часто баловало жителей и гостей города жаркими днями. Оставалось надеяться на бабье лето, которое так и не наступило. О причинах непогоды рассказал профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, по словам которому, всему виной северный циклон. Август месяц оказался градус на два ниже нормы. Он оказался очень прохладным и дождливым. И вот после этого вдруг к нам пришел место циклона, антициклон, и у нас установилась такая теплая, ясная, комфортная погода. Но, как всегда, всему, есть конец, предел. И после этого антисклон, который разрушился, я ему на смену пришел. Новый вихрь, но уже циклон. Оставшиеся дни сентября синоптики Гидромедцентра России предсказывают облачными и прохладными. Суровая погода, например, ожидается в предстоящую субботу, в том числе в Поволжье. В республике возможно понижение температуры, немного холоднее нормы. Начало осени в целом характеризуется похолоданием с осадками. После прохождения вот этих очередного холодного фронта к нам станет открытым доступ холодного арктического воздуха. Вот. и поэтому у нас будет сразу значительное понижение температуры. Ночные температуры могут до одного градуса доходить. Это в самом конце недели. Где-то там в воскресенье мы это посмотрим сейчас. Дневные погоды, температуры тоже будут невысокими, порядка восьми 8... градусов. Это будет уже ниже климатической нормы. Это уже будет октябрь. Алиса Дубовик, Виолетта Басова, Универньюз.